Привет, дорогие друзья! Что у нас будет? А у нас будет, наконец-то, долгожданное, как я, кстати, обещал в предыдущем выпуске, открытие Берсеркера. Три ключа мы заработали, сейчас мы откроем и его, наконец-то, обкатаем, так сказать, первый выезд. Вот он, наш красавец, Берсеркер. <смех> очень сильно повезло, что его сразу открыло со всеми улучшалками, потому что денег у нас мало. Ну, в предыдущем выпуске э, все прекрасно видели, куда они пошли. Кто не видел, обязательно посмотрите, как же мы заработали третий ключ на Берсеркера. Э, и там есть очень большие подсказки, как же это сделать. Вот, э, ну, моя точка зрения, как это сделать быстрее. Но У меня, кстати, продолжается проблема. Ту, которую я объяснял в первом, предыдущем выпуске. И именно поэтому мы сейчас поедем на арене. То, кому интересно, какая проблема, можете посмотреть. Повторяться я не буду. А сейчас на арене погнали! Вот она, третья арена. И посмотрим, как же ведет себя Берсеркер, как он себя покажет на, э, на той же самой трассе, благодаря которой был заработан третий ключ. А, рекорд у нас 5742, Его мы поставили на Буран. Интересно. Сможет ли Берсеркер превзойти этот рекорд или не сможет? А, ну, если честно, по устойчивости, по устойчивости он ну, не такой, как, как Буран. Буран по устойчивости, его как-то шатают, он по жизням у нас. Сколько 540 метров мы проехали уже треть жизни. О, ды -ды -ды -ды -ды. Мама дорогая, мама дорогая. Ой, слава богу, щиток. Слава богу, жизни нам подвалили вертолет. Кто сбил хоть то раз вертолет? Это я сколько к нему не подлетаю. О, давай, давай, давай. Ай. Сколько не стараюсь к нему подлететь, чтобы его хотя бы как-нибудь зацепить, не получается. И, кстати, ракеты его тоже не берут. Почему-то они стреляют по... По вертолету. А хотелось бы увидеть, ребятка. Ну еще тоже хотелось бы увидеть, как, как мы сбиваем самолет. А, мне бы очень хотелось его достать. Как в принципе помните в предыдущих а, играх, не выпусках, а играх во а второй-третьей части именно а, хищных машин. Там можно сбивать, Да, там по-моему можно сбивать и ракеты даже в некоторых. Вариации яхт тебя падают Это, ну, как бы такой Такой был вариант В, в этом выпуске ракеты падают на соперников На соперников А в предыдущих на На тебя падали, в общем От них нужно было уклонять Ну, что я вам скажу э -э Скоро уже, наверно половина Нужной дистанции Мы вот так решили кувыркаться до последнего Не знаю, что это мне дало Так Кто помнит кто помнит, кто видел в предыдущем выпуске, почему именно мы используем здесь уменьшательные бомбы. Ребятка, напишите в комментариях. Ой, ой, ой, ой, ой. Ой, не уменьшил, а убил. Я его уничтожил. Проблема была в том танке. Кстати, старайтесь в этих заездах танки проходить как можно быстрее. Или же уничтожать их. Либо вот так вот кувыркаться через них и ехать. Я понял, на берсерке надо кувыркаться и встречать соперника вот так пилой вперед, вот так вум пило, видели как мы его? Ух ты, пухты! как оно быстро у нас получилось. А, Но ну, в принципе не успел я сказать и сразу же подтверждение на лицо. Ой, опять вертолет. Ну давай достанем до него, давай, давай, давай, не достали. Ну как до него достать, ребята? Подскажите, пожалуйста, хоть кто-нибудь знает, как до него достать? Видите, вообще. Просто, просто он улетел, появится снова, нет, не появится, просто исчез, он испугался нас и решил уехать. Так, у нас, а, у нас заморозки, все, в принципе, функции, те, которые были на предыдущих тачках, у нас здесь уже есть. Единственное, что я повторюсь, наверное, дрона у нас нету почему-то, хотя, хотя э -э, в настройках он у нас висит. Э -э, я не успел заметить, как мы уже почти 5000 проехали. Что, неужели в берсеркерс... Ух ты, сколько их много! Давай бомбочку! Вот так. Еще. О танк. Вы ну, видели танк, как мы уменьшили. Моментально просто. Жизни взяли. Ну, честно говоря, все есть для того, чтобы побить рекорд. Получится, как вы думаете, ребята, или не получится. Я думаю, получится у нас побить рекорд. Ну, хотя, едем, смотрим. Едем, смотрим. Я надеюсь. Так. Меньше кувыркаться, больше бомбочек Быстрее скорость И у нас все с вами получится 400 ну что-то жизни как-то заканчивается Слишком быстро Все, не получилось Ну, пальцы вверх Пишите комментарии всем, пока-пока